Всем доброго времени суток. Меня зовут Михаил Фигальков. Этим роликом я начинаю серию видеоуроков по изучению языка запросов 1С. Курс предназначен для бухгалтеров, аналитиков, экономистов, консультантов и всех тех пользователей, которым требуется анализировать информацию. В таких программах фирмы 1С, как бухгалтерия предприятия, управление торговлей, зарплаты управление персоналом, Управление производственным предприятием. Изучив язык запросов, вы сможете получать практически любые необходимые вам данные из информационной базы в удобном для вас виде. Изучать язык запросов удобнее всего с помощью консоли запросов. Вот На этом уроке я расскажу вам, где взять консоль запросов, как ее подключить. После этого мы построим наш первый запрос к справочнику. Итак, Чтобы изучить язык запросов, нам потребуется консоль запросов. Мне удобнее всего работать. Взять ее можно на официальных сайтах, на официальном сайте 1С ну естественно нужна подписка либо с диска ETS ну, опять же нужен диск ETS вот. либо найти где-то на просторах интернета и где-нибудь скачать наверняка где-нибудь есть вот. я покажу как взять с диска на сайте будет путь абсолютно такой же вот, давайте посмотрим, как взять с диска. Итак, э, ищем слева раздел Разработка и администрирование. Здесь выбираем Разработка. Вот. Ну, считается, что консоль запросов она для разработчика, но на самом деле пользоваться ей могут и пользователи. Э, чтобы анализировать любые, любую информацию. Итак, далее мы идем дополнительные средства разработки библиотеки обработки руководств. Нам нужна именно обработка такая специальная. Универсальная обработка. Вот, универсальные отчеты и обработки. Запросы и отчеты. И вот она консоль запросов. На данный момент существует так называемое э, обычное приложение и управляемое приложение. К обычным, на обычных приложениях скажем так, Работают такие конфигурации Как управление торговлей редакции 10.3 Бухгалтерия предприятия редакции 2.0 Зарплата управления персоналом 2.5 Ну и так далее там Управление производственным предприятием 1.3 вот. Все более поздние версии Работают на управляемых На управляемых приложениях Управляемых формах Для них используется эта консоль запросов Это управление торговлей 1.1 редакция Зарплата третья, бухгалтерия третья. Вот. Нам потребуется, мы будем смотреть на бухгалтерии 2.0, бухгалтерия предприятия 2.0, консоль запросов для обычных. Вот ее и возьмем. Вот. Копировать. Нам надо скопировать на наш жесткий диск. Вот. Можно при желании нажать кнопку ⁇ Искать ⁇ и выбрать каталог куда вы хотите скопировать вот. но э, меня устраивает тот путь который мне предлагает система я его скопирую в буфер обмена чтобы потом мне было легче э, найти эту обработку для того чтобы ее подключить э, Итак, скопировали Да, вот файл успешно скопировано Окей. Вот теперь можно ее подключить. Подключать мы консоль запросов будем на примере конфигурации 1С бухгалтерия предприятия редакции 2.0. Воспользуясь пунктом меню файл, открыть. Это файл внешний. Внешняя обработка. Соответствует тому, что мы видели, как копировались диск ETS. Да. Просто выбираем двойным щелчком. Будет открыта консоль запросов, в которую мы будем использовать. Вот. Такой подход. Использовать файл открыть вполне себе работоспособный. Неудобство только в том, что вам каждый раз придется вспоминать, где этот файл лежит. Вот. Хотя здесь сохраняется, в общем-то, но зайдя на новый компьютер или под новым пользователем, вы должны будете каждый раз отыскать этот файл. Есть второй способ это сохранить этот файл в составе нашей информационной базы. Для этого используется меню «Сервис», «Дополнительные отчеты и обработки», «Дополнительная внешняя» это у нас «Обработка». И пользоваться дополнительной внешней обработкой. Вот. Ну что-то здесь уже может быть. Нам надо добавить новую. Хотя она может уже в вашей базе существовать. Вдруг кто-то до вас добавил. Итак, добавить. Выбираем наш файл-консоль запросов. Окей. Все, теперь она в составе информационной базы. Если вы сделаете резервную копию, то где-то на другом компьютере восстановите. У вас она здесь останется. Двойной щелчок позволяет ее открыть. Вот. ну, вы видите, что вот она здесь так и осталась. Наша консоль запросов, которой мы и будем пользоваться на протяжении большей части курса. Знакомство с консолью запросов и с языком запросов. Мы начнем на примере справочника классификатора единицы измерения. Давайте на него посмотрим. Так, вот он у нас где. Вот один из самых таких простых справочников. Вот с него и начнем. Можно сказать, что справочник это такая таблица, каждая запись которой представляет из себя отдельную, вот, отдельную единицу измерения. Ну, как видите, тут всего три колонки. Каждая запись в общем состоит всего из трех полей. Код наименование, полное наименование ну, в данном случае редактируется вот, в отдельном диалоговом окне либо может редактироваться прямо в списке. Это то, что видит пользователь. Реально этот справочник хранится в виде таблицы. Опять же, практически такой же, как вы здесь видите. Но количество колонок там немного побольше. Давайте посмотрим, как же этот справочник хранится в базе данных. Это позволит нам понять внутреннюю структуру справочника и использовать эти знания в дальнейшем для построения запросов уже. Для этих целей я подготовил специальную таблицу, которая ну, приближена к тому виду, в котором, котором справочник хранится в базе данных. Ну, давайте посмотрим. Тут много нам знакомых колонок. Это код, да, вот код, наименование. Наименование полное. Очень похоже то, что видим здесь. Ну, естественно, для пользователя это выглядит более читабельно, скажем так. Вот. И э, тоже обратите внимание для у пользователя есть возможность сортировать э, строки э, по наименованию по коду вот с помощью языка запросов можно почему угодно на самом деле сортировать хоть по полному наименованию любому реквизиту Хотя у пользователя по полному наименованию например, нет такой возможности да, сортировать э, вот. кроме того тут есть такие у нас специальные колонки еще 4 штуки да, дополнительных колонки в этом справочнике есть давайте начнем с ним потихонечку знакомиться и начнем мы с колонки порядка удаления да, да. как видите в пользовательском режиме пользователь помечет удаление элемента представленное в виде пиктограмм с крестиком не помеченное в виде пиктограмм без крестика естественно это можно менять Снимайте пометку удаления, устанавливать, потом уже окончательно удалять. Да? Естественно такие картинки в базе данных не хранятся. Это накладно. Вот, поэтому хранится вместо картинки какой-то текст. Вот, если элемент э, помечен на удаление, то в базе данных хранится в колонке пометка удаления значение истины. Э, если элемент не помечен на удаление, то в базе данных хранится значение ложь. Вот. И когда пользователь справочник открывает в пользовательском режиме, система 11 предприятий уже считывает значение в этой колонке и отображает эту запись либо с крестиком, либо без крестика. Давайте еще рассмотрим, что такое колонка ссылка. Если говорить проще, то это номер записи. Или номер элемента справочника. всех записей в таблице справочника в базе данных есть свой уникальный номер. Этот номер хранится как раз в поле ссылка система нам гарантирует, что нигде больше этот номер не повторится. Вот, то есть, если вы, например, вот грамм да, удалите, потом добавите новую запись с абсолютно такими же полями, то это будет э, все равно другая запись, совсем другим номером в поле ссылка. Давайте я отменю. То есть, да, тут появится еще одна запись. Все данные будут такие же, но ну, я имею в виду то, что касается вот, код, наименее предупределенного и так далее. То есть ну, все поля, кроме поля ссылка. То есть, ссылка, номер будет другой, так как это реально уже совсем другая запись, совсем другой элемент справочника, хотя все значения совпадают э, в других колонках. Но давайте на этом пока остановимся и посмотрим, как похожую таблицу получить в консоли запросов. Давайте откроем консоль запросов. Вот у меня уже там открыто, да, даже два экземпляра. Напомню, как это сделать. Сервис. Дополнительные отчеты обработки, дополнительные внешние обработки. Вот наша консоль запросов. Открываем разделено на три части. Слева список запросов. Это название корня списка запросов. Справа сам запрос. И внизу результат выполнения этого запроса. Запросы можно писать и от руки. Но быстрее и проще делать это с помощью конструктора запросов. Вот. Прежде чем это сделаем, давайте мы слева в списке запросов добавим новый элемент. Так как запросов у нас будет много, то каждый новый запрос мы будем сюда добавлять в виде нового элемента. Это позволит нам видеть сразу все запросы, да, возможность переключаться между ними, копировать весь запрос или части. Вот. Давайте добавим вот новый элемент. Правой клавишей щелкаем по корню «Добавить» и назовем запрос Ну, мы как раз будем обращаться к классификатору единицы измерения нажимаем Enter и теперь можно уже запрос писать или сформировать его с помощью конструктора запроса мы воспользуемся конструктором запроса щелком правой клавишей и выбираем конструктор запроса Конструктор запроса состоит из множества различных закладок. Мы со всеми будем потихонечку знакомиться. И начнем с закладки таблицы P. Она в свою очередь разделена на три части. Слева мы видим все те таблицы, к которым мы можем обращаться. Из которых мы можем получать данные. В данном случае мы будем обращаться к данным справочника. Вот развернем ее с помощью плюса, найдем здесь наш классификатор, он так и называется, вы видите тут название, все-таки название, которое задают разработчики, а не то, что видит пользователь, но обычно они совпадают. Я сразу на клавиатуре начну набирать слово классификатор, вот у меня система, мне нашла эту мою таблицу, вот я могу ее выбрать двойным щелчком или воспользовавшись с помощью специальной кнопки. Эта таблица попала в среднюю колонку в средней колонке отображаются те таблицы, из которых вы выбираете данные запросом тоже можно развернуть можно брать не всю таблицу а только некоторые колонки мы давайте возьмем все вот с большинством из этих колонок мы уже знакомы вот. давайте на них посмотрим то есть вот мы выбрали все поля с помощью специальной кнопки Удалить все, добавить все, добавили все поля. Нажимаем кнопку ОК. И смотрим. Вот конструктор сформировал нам текст запроса к базе данных, который позволит получить определенный результат. Давайте на него посмотрим, а потом обсудим, что же здесь написано. Нажимаем вверху кнопку Выполнить. Вот, внизу отобразился результат запроса. Итак, давайте разберем, что у нас здесь э, вверху написано. Это, э, это инструкции в программе 1С предприятия, написанные на специальном языке, который называется «Язык запросов». Которые как раз и говорят ей, что вы хотите от нее получить. Да? И нажимая кнопку «Выполнить», система выполняет эти инструкции и дает вам определенный результат. Э, текст этих инструкций на языке запросов рекомендуется читать с конструкцией из. После этого ключевого слова идет название таблицы, откуда выбираются данные. То есть вот мы видим из справочника классификатора единиц измерений из этой таблицы, которая так вот называется, берутся вот эти вот поля. Ссылка, там код, наименование и так далее. Дальше. Есть еще у нас здесь ключевое слово как. Оно позволяет к полям обращаться более удобно. То есть, если бы вы писали это от руки, вы могли бы написать к, там, гет, из. И поля опять же писать не вот так вот, а используя там заданный вами псевдоним. Вот. То есть вместо вот этого вот выражения вы можете уже обращаться к полям этой таблицы более коротко. Но ну, естественно тут за нас конструктор все сделал и мы видим эти поля. Можно без этой конструкции обойтись, но тогда вы должны будете указывать полный путь колонки таблицы. То есть либо так, либо так. Комбинировать не получится. То есть, если мы тут напишем, вот так вот, да, то система будет ругаться конструктор нам все это сделал и выдал нам результат запроса ну вы наверное обратили внимание что в поле ссылка вы видите ну по сути просто наименование эта особенность работы системы заключается она в том что все ссылки в пользовательском режиме отображаются в виде наименования или кода а не в своем реальном виде в данном случае отображается в виде наименования. Вот. На самом деле знать значение ссылки нам и не потребуется. Нам потребуется понимать, что ее значение уникально. Что будет выводиться в поле ссылка определяется на этапе конфигурирования, на этапе разработки. И в пользовательском режиме изменить вот это основное представление нельзя. В любом случае код и наименование нам доступны. Далее давайте оставим э, в результате нашего запроса только э, несколько колонок, которые нам нужны. Во-первых, оставим пометку удаления. Во-вторых, код. В-третьих, номинальный. То есть только три поля. Не нужны нам все поля, а только три. Еще раз по тексту запроса правой клавиши щелкаем. Выбираем конструктор запроса. Вот И здесь, в правой колонке, оставляем только те поля, которые нам нужны. Для этого есть, чтобы удалить, есть специальная пиктограмма. Пометку на удаление оставим, код оставим, наименование оставим. Что такое представление, чуть попозже расскажу. Вот окей. Итак, мы говорим, что из этой таблицы в системе говорим, нам надо только три поля. Нажимаем кнопку «Выполнить». Я просто выделил сейчас кусок запроса, пытался только его выполнить. А надо весь. Выделение снимаем и видим вот только три колонки. А мы получили в результате. Следующая задача учебная, которую нам надо решить, это надо оставить только те записи тех элементов, которые помечены на удалении. А в пользовательском режиме такой отбор установить не получится. Да, вот у нас есть специальная пиктограмма отбора, сортировка. Видите, тут только код, наименование, полное наименование. А, вот. а по пометке на удаление нельзя отобрать. В запросе это сделать можно. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Мы должны каким-то образом, с помощью инструкции, сказать программе, Оставь нам только те записи, где в поле пометка удаления содержится значение истины. Как это сделать? Заходим опять же в конструктор запроса. Правой клавишей щелкаем по тексту запроса. Выбираем конструктор запроса. Чтобы отфильтровать данные в запросе, используется специальная закладка конструктора, называется условия здесь можно накладывать различные ограничения разворачиваем все поля и говорим инструкцию да, нам надо составить что пометка нам только те записи нужны где пометка удаления равна э, истина дважды щелкаем по этому полю вот система нам дала запись эта запись не совсем верная для нас ставим вот сюда вот флажочек. Это называется произвольное выражение. Можете подвести колонки произвольно. И вот здесь нам надо написать. Поле у нас уже есть. Нам надо только вместо вот этого выражения, амперсант по так и написать, что нам нужно. Истина. Большие буквы или маленькие на самом деле значения не имеет. Все. Условия у нас составлены. Окей. И выполнить. То есть вот у нас остались только две записи, где в поле пометка удаления написано истина. Но ну, мы так и написали, да? что пометка удаления равно истине. Для этого используется специальная конструкция языка запросов где. То есть ключевое слово где, потом выражение сравнения. Выражение фильтра. Пометка на удаление должна быть равна истине. Только такие записи нам нужны в результате. Что мы и получили. Да? Пометка удаления равно истине. Еще один важный момент. Это вот слово истина. Да, вот здесь вот мы его использовали. Реально в базе данных хранится именно слова. Либо истина, либо ложь. В консоли запросов в этой колонке вы видите пользовательское представление этого слова истина. В моем случае эти слова совпадают. И здесь истина, и в, базе, и в базе данных хранится истина, и пользователю показывается истина. Соответственно, и мы используем слово истина. Вам же может э, здесь консоль запрос выдать и слова э, «да» для истины, или «нет» для ложь. Это зависит от настроек. Важно понимать, что независимо от того, что вы видите здесь, э, слово «да» или слово «истина», для того, чтобы отобрать данные, помеченные на удаление, вы должны использовать именно слово «Истина». То есть отбор устанавливается по значению, которое хранится в базе данных. А в базе данных хранятся именно эти слова. Давайте еще посмотрим, как назвать колонку по-другому в результате запроса. Например, вместо слова «пометка удаления» давайте напишем «помечен». Для этого тоже используется конструкция «как». Ключевое слово «как», которое позволяет задавать псевдонимы. Но нам надо не для всей таблицы псевдоним задать, а для одного поля. Поэтому после этого поля пишем «как» и слово, как вы хотите, чтобы, оно, чтобы эта колонка называлась. «Помечен». Пропелов быть не должно. Нажимаем «Выполнить». И вот мы видим, помечен написано. Далее. Нам нужно еще давайте вместо наименования напишем что, сделаем так, чтобы было написано слово «Имя». Давайте посмотрим, как это в конструкторе. То же самое сделать. Тоже правой клавишей щелкаем. Конструктор запроса вызываем. Переходим на закладку «Объединение псевдонима». Она для двух целей Используется для объединения нескольких запросов Дойдем до этого постепенно И для задания псевдонимов вот. Если псевдоним задан, как упомечен Он отображается жирным вот. Если не задан, то обычным Не жирным текстом Так, дважды щелкаем в слово наименование И пишем имя, то есть то, что мы хотим видеть Он становится жирным ОК Нажимаем выполнить вот будет написано имя. Тоже видите, как имя конструктор написал. На этом мы работу с этим справочником пока закончим. Мы с вами узнали, как где взять консоль запросов, как ее подключить через дополнительные отчеты и обработки как ее открыть и посмотрели как ей пользоваться, начали с этим знакомиться чтобы до следующего видеоролика сохранить эти запросы, ну и вообще чтобы сохранить запросы, чтобы потом их можно было повторно использовать в консоли запросов есть специальная программа сохранить список запросов ну, можно в любое место на самом деле сохранить. Это будет файл. Давайте напишем здесь. Язык запросов. Вот сохраним. И можно консоль уже смело закрывать. В дальнейшем, когда вы откроете консоль запросов, тут уже все, что вы сохранили, будет. Можно также выполнить и увидеть результат. Если же вы открываете консоль на каком-то другом компьютере или зашли по другим, может быть, пользователям, то есть у вас будет чистый лист, я нажал на новый список запросов, у вас будет также, вы можете, допустим, у вас будет также, вы можете открыть этот файл, давайте его правильно назовем. Можно открыть этот файл и опять у вас все будет здесь. На этом первый видео урок закончен. Желаю вам успехов в работе и в освоении языка запросов. Вот. Всего доброго. До свидания.